Перед этим видосом у меня дичайшая просьба, это мой второй канал и это видео продублируется на нем. ссылочка будет в описании, огромная просьба поддержать, перейдя по ней, подписаться на этот канал, потому что мой основной сейчас канал в дерьме и в рекомендации, мои видео не выходят вообще. Всем огромное спасибо, кто поддержит, вы лучшие, а мы начинаем. Ну, шоп, такого дерьма не было давно. 78 тысяч рублей на форс-дропе, с вас, конечно, лайк и подписка на канал, если вы здесь впервые. Также, забегая вперед, под этим роликом будет по-любому какой-то конкурс на дорогой шмот, Поэтому оставляй коммент, подписывайся на канал и среди рандомных комментаторов я выберу победителя. Ничего не надо, просто оставь коммент. Но ну, это так забегая вперед. А ну еще, конечно, сказать, пацаны, огромное спасибо, кто по промикам пополняет. На 45 есть промик Огр, на 40 есть, на 35 есть. Всем спасибо, кто пополняет. Это самая дикая жесткая поддержка, блять, вы лучше я. Yeah! Но вроде бы как все сказал, что хотел. Я просто приблизил, чтобы вы сумму увидели. Это жесткая тема. Поехали нахуй. Вот вообще без лишних слов, ебать первый кейс. А сегодня будут ножевые кейсы, очень много ножевых кейсов, в прошлом ролике максимум обосрались, там с девушкой я записывал, кто не видел, то эти топ вип кейсы мы открывали, посмотрите, ёбнутый видос Кстати, первый нож, говно, конченое, говнище, жопа, просто кал, ну мы пробуем еще раз и открываем следующий рандом кнайф Сегодня all ином, рандомные ножи, жесткий ролик, может и на перчаточные залетим, но хочется на рандомные ножи Давно не было больших депов. Прям, ну, вот 75 тысяч. То есть у меня там крайний ролик на 80 с лишним был. Да ебаный, нахуй, ну. Но мы там, во-первых, все всрали, а во-вторых, там не деп был. То есть я там выбил скины, продал и на контент, блядь, сделал, сука, вот этот вот, не вывел я. Напродал, напродал, блять. Все, у меня пиздец пошел. С матами сегодня ролик, нахуй. Один хуй YouTube не продвигает, Что с матами, блять, что с членом на видосе. Короче, там все продали, все, что выбили. И ролик без депа. Но здесь деп, сука, 78, блять, тысяч. И нихуя. Опять не падает. Нет, ну прямо от слова совсем нихуя. То есть, сука, не дропает. Все, всем спасибо за просмотр. Это был сок 250, блядь, 9. Ну, жопа. Давай-ка мы за 4 500 ножек выйдем на розыгрыш. Обещал же розыгрыш сделать. Бля, ну вот смотри, 70 тысяч у нас вот эта история осталась. Вопрос, форс-дроп. Вы там в конторе со своей совсем упали? Ага, подскользнулся, упал, очнулся. Весь в камне. Ой, бабочка выпала, блядь, сажа нахуй какая-то. Чем больше всираешь, о, пиксельный камуфляж, тем больше получишь по итогу. Или по ебалу, ну не знаю, наверное, если ты по итогу, я получу. Вот, есть такая, кстати, тема, там, закалочка бабочка дропнула, что не материшься, ролик выдвигается в топы. Но, лучшая, конечно, поддержка, это ваши подписки на канал и комментарии. Вообще прям будет сок. Блядь, я не знал, что оно столько стоит. 41 кусок, найс, найс, блядь. Но, тем не менее, деп мы не пока не окупили. Э, хули радоваться. Спрашивается, 45 на балансе? 45, сука, ягодка опять. И мы надеемся на дорогие ножи. Хочется, конечно, убийства. Желательно коготь, желательно какой-нибудь керыч э, Ну вот в таком духе И дорогие ножи хочется выбить Мраморный градиент керамбит, но ну это прям шикарно Это прям топ, все нахуй, заебись, жизнь удалась, пацаны Я вам говорю, жизнь удалась Но если вот в таком духе продолжить дроп, блядь Это по-моему заебись, он же красненький Это охуенно, когда, ну Да, пизда Классный дроп, охуенно, конечно, ничего не скажешь Ну, блядь Вроде бы красным покрашен, и я думаю, ну нихуя себе Я сказал, блядь Патина окупает Да, конечно, хуй Нормальный кейс такой, ну ничего такой, знаете, заебись А я вот сажу вам, выведу лучше Нож бродягу он попизже, поэтому бродягу вам выведу а... Северный лес, собственно говоря, нахуй А, так, это я же я на вывод собрался Тоже продадим Но пока запрашивать ничего не будем, потому что там шансы совсем в дерьмятся, Поэтому, ну знаешь, будем так На удачу, три туза по сдаче, блять Ну давай, на живой кейс, сегодня только на нем. Блять! Это дорого, это дохуя. Он, по-моему, нормально стоит. 23 тысячи. Бля, окуп и заебись. Давай-ка мы а, откроем еще и продадим. Но хочется все-таки посмотреть, блять, на ножик вот зуб тигра какой-нибудь. Желательно, статрек. Вообще было бы ништяк. Статрек нож и, и прям, блядь, натя на ваху. На Там пара-код, закалка. Не отказался бы, но, блин, не надо мне, видимо. форс-дроп совсем иначе думает. Так, это дело мы оставляем. Я все-таки на розыгрыш. Пацаны, ну поддержите. Заебу всех, но а, а актива нет. С такими депами нет актива. Я не понимаю, в чем причина. Вот, то есть, знаешь, все говорят, блядь, верни старого человека, где нахуй, сука, старый этот ебучий человек. А вот всегда так писали, вообще всегда. Ебать! Ебать, ну вот это охуенно А, ну 36, ну мало, нет, деп-то я не окупил Хули радоваться даже не буду, нужно именно купать деп А то так, блять, нахуй оно не интересно. Вот и пишут, да, все, верни старого человека, блять, еще что-нибудь сделай Нет, но по факту, так писали И будут писать всегда, там сделал ролик С кликером КС, показалось прикольно Разбавил контент, Пишет хуйня А всегда пишут, что старого человека верни Хотя, я вот смотрел контент Ну ничего, блять, не поменял, ну реально Какой контент был, такой он, сука, и остался Хуйня, кстати, выпала А спонсор этого видео сайт под названием CSGOWIN. Это сайт по типу Крэш, но также здесь есть колеса. В общем, ссылочка на сайт будет в прикрепленном комментарии, вы можете залетать на него уже с халявой. Переходите по ссылке, нажимаете бонусы, вводите промокод, получаете баланс. У меня долларов 200, у вас будет чуть-чуть, возможно, поменьше, но балик будет. Дальше переходите в раздел магазин скинов, покупаете любой скин, который вам понравится, я возьму АВП за 200 баксов. Этот скин падает вам в инвентарь, выбираем этот скин, выбираем любой процент, который нам интересен, я выберу 1.2. Кстати, это самый сейвовый коэффициент. В принципе, кто играет на сайтах по типу Crash, пацаны, выбирайте этот кэф, потому что он реально самый сейвовый. И сейчас 200 долларов, буквально за несколько секунд мы приумножим до приличных цифр. И это уже 239 долларов. То есть за миллисекунды сейчас мы сделали плюс 39 баксов. Этот нож мы также можем поставить на любой кэф. Я опять залью на 1.2. Ждем начала новой игры. И это опять победа, и мы уже сделали плюс 87 долларов буквально за два раунда. В общем, ссылочка на сайт в прикрепе, халява тоже в прикрепе, приятного вам просмотра. Ну и как бы непонятно, где актив. Ну то есть это теневой бан, я официально заявляю, я в говне Ютуба и ютюб такой пошел, собственно говоря, ты нахуй. Дискриминация идет, человека-то. Блять, крова... Найс, слушай, МДВА, он же дохуя А че, блять? А че? А шо с ценниками? У меня вот главный вопрос. Ну, то есть, вроде бы, как М9 Крывава Путь должен стоить денег, ну, как бы, а где? Ну, ладно. Ну, слушай, 27к на Балике. Может быть, даст, но он должен дать. Вороненная сталь. Ну, слушай, дамасская сталь-то это вообще, Да. Даааа, ну... Почему-то мне кажется, что это все стоит должно дороже. Вопрос к Valve, почему так дешево? Почему так дешево это продают и покупают? Ну, вот, классически, ну... Не знаю, что случилось с форс-дропом, то есть деп полностью просирается. Вообще без понятия. Кстати, есть такая идея, если этот ролик каким-то чудным образом наберет, ну я не знаю, ну 5000 лайков, я 200 тысяч рублей со всеми промиками совсем на изи-дроп залью. Реально, 200к. Не верите, что такие большие бабки заливаю, я сделаю видос, как я иду к банкомату, как я эти деньги э, закидываю в банкомат. Ну вы же хотите, все, не верите. Со всеми пополнениями совсем покажу. Реально 5000 лайков, адекватная просьба к вам набрать. Ну и 200 тысяч на изи-дроп. Это хочется, это Сделать 5000 лайков, пацаны Вот все в ваших руках Я трачу деньги, ну главное, главное, чтобы были лайки И вы хотели этого, блять А что на, ну это пизда, это минус 70 кусков Вот вроде тратишь на контент, блять Да, десяточка остается А потом говорят, блять, реклама, специально все проебал Но он не выдает, я деп хочу купить Ну это прям пиздец, второй ролик, второй ролик Мы все проебываем, кейс за 5000 Это я создавал, может, блять, даст Ну вот единственная радость, спасибо, что благодаря промикам Депаете, это прям топ Если мы сейчас все просурем, я в это не верю ну, удар молнии, бля, 12 тысяч, слушай Бэкнул, блядь, 22 тысячи, охуеть Вам еще лучше Ножевой кейс должен по итогу дать, спасибо, вовремя, блядь Когда депл, мне от хуни не вылезало Ножевой кейс должен по итогу дать Вот я прямо верю в то, что он по итогу должен, сука, выдать Не может такого быть Ну, бля, ну, да помойка же Ну, что происходит с форсом? 11 тысяч? Ну, классно, что не 8 Я, честно говоря, думал, он тысяч 5 стоит, а здесь такая история Нормально Всяко лучше, чем восьмерка, знаешь Ну, нужно же и плюсы искать я все-таки надеюсь на что-то дорогое. маска Сталин девятый. Бля, вот это прям сочно. Это 21 тысяча. Ну, 20, я думал. Ну, 21, ладно, хуй с ним, норм. 28к. Нам нужно каким-то реально чудным образом депо купить. Как это сделать, ну, я не знаю. Почему рандомные ножи не выдают после депо в 70, блин, тысяч? Ну, я вообще не понимаю, что случилось с форсом. Он должен по, по логике-то, блядь, давать. Ну, вот смотри, крайний кейс. Самая дорогая бабочка выпадала закалка. Должен что-то дать. Должен 100%. Бля, ну бродяга за... Да ну нахуй, на 100! Ну, блядь. Я думал, под... Под она стоит Ну смотри, 13 тысяч, да? Ну я, я без понятия Свой кейс открыть Давай, 3 штуки Ну да, там 15 тысяч 10 тысяч на свой кейс Я в это верю, дело Ну она он, он, он купит 100% То есть там слив 70 тысяч Явно, что два наемника Он мне не даст Ну нож, как бы это, это логично, Два ножа Тут как бы логика Я немного понимаю, как работает На любом сайте с кейсами Ну, должен хоть один рандомный Блять, кровопутина бабочка, нахуй Ну это, это полтишок Если она в охуенном качестве Она может стоить очень дорого вот сейчас думаем цену. Вот Егор, ставь на паузу. И сколько вы думаете, она стоит, блядь? Хуйня. Я хочу 100 тысяч выбить. Ну, деп, блядь, 70 был. Ну прям реально залупа. То есть 60 тысяч, да, Ну, очень много негатива. Ну, блядь, а, а как купить деп форс? Вот вопрос, да, админы вы по-любому ролик смотрите. Ну смотрите, я закинул на ваш сайт 70 с лишним тысяч рублей. А где? Ну, а, -а, а где дроп? Бабочка, да хуйня, ну вот честно, ваша бабочка, Кровапутин. Да 60 тысяч. Если б я закинул 16, охуенно, но я 70 закинул с лишним, пацаны. Где дроп? Блять, ну, гамма-доплер, ну, раньше стоил нормально, да? Ебать. 30 тысяч нахуй. Слушай-ка. А, ну мы 32 потратили. Я все в надежде на какой-то дорогой ножик, который конкретно везде покупит. Мне вот это вот надо. Что можно вот отвлечься немного и перейти на то перчатки. Ну, Дамаска маска Сталин девят. Ну, это заебись. Он, смотри, он начал на отдачу встал, блядь. Встал на отдачу 47 тысяч. Смотри, вот э, показываю один раз. Собственно говоря, как это делается. Перчаточный кейс. Самый дорогой кейс на форс-дропе. Поставь на паузу въеби лайк, и мы сейчас окупимся с трех кейсов. Чекай. Вот эта мразь должна что-то дать. Но у меня балик должен быть. Ну, сто хотя бы. Х30. Ну, не x30, а плюс 30 тысяч хотя бы можно сделать, пацаны. Блять, ну это пизда. Ну, как бы жираф он может стоить, да? 20. Ебать. 37, да хуйня, мы сколько? Мы? 40 с лишним потратили? Ну, 7 тысяч проебали. Мне просто нужен на этом ролике окуп. Все. Бля, вот если мы двести тысяч закинем, у меня так жопа сгорит, если будет вот так. Ну там будет изик. Вроде бы как он вам больше заходит, поэтому, ну, мне нужна от вас отдача и обратная связь. Как оно зайдет? Хуйня. А, тем временем интересно, как окупиться на фруздропе. То есть самый, наверное, главный вопрос, блять, как, сука, окупиться? Рандомный, блядь, нож мы открыли, ну, хуя кейсов, не соврать, прям очень много. Ну, дай какой-нибудь дорогой нож. Ебать, чистая вода, ну, что это за пиздец? Спросов нет, мы его продаем. Просто обидно, форс должен выдавать. Я помню времена, но мне Дейл упал с кейса, блин, который с дружкой шоу, там, сколько он, 600 или 300 рублей стоит. Почему сейчас не выдает? Типа деп огромный, я повторюсь, всех заебал, я знаю, ну, блядь, ну... А просто обидно, вот, блядь, бродяга нахуй, Сажа, Пфф, да. Не, мы еще раза три откроем, если он не даст, блядь, я в апгрейды пойду, Но ну, это, ну, это прям очко. Почему оно работает так? Я же вроде ютубер. А нож выдает, я, блядь, дело отсюда выводил. Ну реально, а в чем прикол? Просто, блядь, смотри, как это работает. Во-первых, мы выводим нож на розыгрыш. Доступные. Запросить с маркета, нахуй. То этот нож будет на розыгрыш в следующем видосе я его разыграю спокойно. Кстати, по поводу розыгрыша, у меня человек выиграл нож. Вот, пожалуйста. Но прикол в том, я его хотел взять на прокачку. Он писал мне почти 200 дней. Ну, я рандомных же комментаторов выбираю, он выиграл. То есть вот человек писал мне 200 дней, я просто показываю, он реально каждый день мне писал. Это прям классно, приятно, прикольно. И он победил на нож. То есть, ну, выиграл нож. Я прям на ролике отправлю, чтобы больше ко мне вопросов не возникало. Он вот этот нож спокойно забирает. Все я отправляю, все. Пошел очень много негатива, что я нихуя не отправляю никому, бля, бред. Смотрите, то есть трейд я принял, все, человеку ушло. Вот, пожалуйста, F5 нажимаю, все ушло. Поэтому все норм, не переживайте. Нож, кстати, пришел, 6500 стиме стоит. Пожалуйста, оставляйте любой коммент, подписывайтесь на канал, да я его отдам рандомному комментатору. Актив сейчас важнее, чем эти 6500 рублей. Тем временем, что мы делаем? Я все продал, блядь, ну он должен просто дать. У меня реально опускаются руки с этой темы. 7000 остается. Он должен дать. Потому что с ней дрюкаться, но мне нужно бэкнуть бали каким-то образом. Как бы это грустно не было, но, блядь, я надеюсь, он даст. Если нет, ну это прям пизда, как у гейба, хуй выбишь. Понятно, нахуй, ну, блядь, нужно Если, ребят, огромные деньги, каждый раз депозицию хоть и проебаю, блядь, пожалуйста, держите лайком, и розыгрыш есть, как бы.